Всем респект, братва. С вами мрадер 120 гигабайт. И я наконец-то купил себе петличку для записи летсплеев и э, стримов VR и что это означает, правильно? Это означает, что теперь будут летсплей и стримы с VR наконец-то. Я надеюсь в этом очень рад и сразу скажу, что петличка, конечно, не дает такой хороший звук, как мой другой студийный микрофон. Поэтому заранее извиняюсь за качество. Микрофон ловит комнату, естественно, э, будут какие-то шорохи и так далее, и так далее, потому что он закреплен у меня на футболке. Но я думаю, это будет терпимо. Теперь, по крайней мере вы меня будете постоянно слышать и мне не надо там стараться Куда-то говорить в специальный микрофон и так далее Я не буду отдаляться, не буду пропадать и это, по-моему, замечательно В общем, вы, любые замечания свои по звуку обязательно напишите в комментариях Буду за это вам очень благодарен Будут какие-то советы и так далее Вдвойне я буду благодарен, будет вам жесточайший респект Так вот, и сегодня я хочу, как для теста Сделать такой видосик по демке Одной замечательной игры, которая, я надеюсь, очень скоро выйдет Называется она Contagion VR Outbreak Сделана она, как вы видите, на... Движки Unreal Engine 4, что дает нам вполне себе очень даже замечательную графику. Давайте мы скорее начнем. Я в нее уже играл, хочу вам ее показать. Мне просто не терпится, она мне очень понравилась. Uh, в общем, начинается игра с того, что наш uh, главный герой приходит, короче, к себе домой, очень рад, что он, кажется, дома. «Ой, дорогая, ты здесь?» — спрашивает наш друг, понимает, что ее нету. Uh, сдвинуться мы прям сразу не сможем uh, не можем с места, потому что надо почему-то посмотреть uh, на вот этот вот ящик. Видите, он мигает, то есть надо навести на него взгляд. Это запускает определенные такие катсцены, как я понимаю, что-то типа катсцен в этой игре. Вот. Сейчас наш главный герой говорит: Мне кажется, Тони пришел к нам домой, чтобы починить что-то там, дверь в спальню, например, и еще там текущий туалет, и что-то еще, что-то еще. В общем, много чего Тони хотел починить, а мы, наконец, можем осмотреться в этой комнате. Тони, дружище, а ты еще здесь? И ответа нам, конечно же, не следует. Как вы думаете, что случилось с Тони в игре про зомби-апокалипсис? Я совершенно не мог и вообще никак до этого догадаться. Но я думаю, мы вместе об этом узнаем чуть попозже. Короче, игрушка сделана очень круто. Мне очень понравился уровень интерактивности, который, как вы понимаете, довольно-таки важен в играх на VR. Так, давайте вот этот вот мусор весь быстренько уберем, потому что нам он нафиг тут не нужен. Правильно, у нас и так беспорядок какой-то, кошмар. Видно сразу, что холостяцкая хата. Так, кружечки раз тут тоже есть. Вот, вот это мне тоже очень понравилось. Вот такие штуки в VR играх. Очень-очень важны, по моему мнению. Так, ладно, давайте посмотрим. У нас там комната есть закрытая. Давайте мы быстренько глянем, что там и как. Возможно, Тони там. Он эту дверь хотел починить. Странно, а дверь-то закрыта. Кто ее закрыл? Какого хрена вообще? Почему? Не очень понимаю, что происходит пока. Так, опа. Телефонечку назвонит, ребятки. Итак, нам звонит. Алися, Алиша, как я понимаю, или Алися, или Алися. Ладно, в общем, Алиша, это моя девочка, видимо. Эй, детка, я только на ход зашел. Ты где? Она нам сообщает, что она по нам, по нам скучает, Так, к сожалению, мой английский не позволяет полностью понятие речи перевести. В общем, там и речь идет о том, что какую еду мы сегодня будем есть, я скоро приеду на хату, может быть, китайскую. Я говорю, ну, да, конечно, возьми мне немножко острых, что-то там, что-то очень острого. она говорит, хорошо, но когда ты спишь на диване, дорогой мой друг, потому что видео будут слишком сильно пердеть, я не знаю. В общем... Обычный разговор голубков таких, у нас любовь, сами понимаете, с Алишей, пытаются раскрыть на персонаже все довольно-таки стандартно но все равно мне нравится, серьезно, мне это нравится, это все очень стандартно, но выглядит круто. Слушай, ты не знаешь, а почему-то дверь у меня закрыта, спрашиваю я Алишу. А, Тони должен был прийти и починить Она говорит, ну да, он должен был вроде как приходить Не знаю, почему ее закрыл А дальше я не понимаю, что она говорит И очень надеюсь, что в полной версии будут субтитры Чтобы я их мог нормально читать Либо русский, русский дубляж, что, конечно, же, очень вряд ли Потом я ей говорю, слушай, дорогая, у меня очень болит моя голова Господи боже мой, ты не знаешь, где мои таблетки Она говорит, слушай, я тебе убрала их в твой рюкзачок Который с тобой Посмотри там Я говорю, спасибо тебе, я люблю тебя Надеюсь, мы скоро увидимся И тут нам дают подсказочку так, давайте уберем нафиг телефон. Тут нам дается подсказывать, что рюкзак у нас находится за спиной. Это очень прикольная механика. В Яре. она вообще очень круто сделана. Единственное, что, конечно, надо к ней немножко привыкнуть нам надо схватиться, занести руки, блять, занести руки за плечо и схватиться за рюкзак. Вот у нас он у нас сзади, видите? Вот. И после этого мы можем открыть, собственно, меню, где мы должны тыкнуть во что-то, взять это и захавать. Вот, кстати говоря, давайте сразу возьмем фонарик, потому что нам он будет очень нужен потом. Вот, дальше мы просто должны, э, надо привыкнуть, конечно, к управлению. Первое время мне было очень непривычно, но, я думаю, со временем потихонечку, потихонечку, пока ты будешь играть, э, научишься это делать. Так же, как и поначалу, вообще любая VR-игра, она очень непривычная, кажется. То есть ты должен привыкнуть к его управлению, везде свой подход. Например, здесь надо на юзать правый э, контроллер, а не левый, как во всех других играх. Э, это немножко непривычно, но в целом терпимо. Так, опять, опять. Опять Алиша. Ты чё так соскучился по мне уже даже сразу? Э, дорогой, говорит нам, тут какой-то несчастный случай. Я говорю, а с тобой все ли нормально, моя дорогая Алиша? Он говорит, слушай, да, я в порядке, но тут был такой кошмар. Тут были, я пошла в ресторан, а там э, полиция начала стрелять в человека. О, и, короче, э, просто шмаляла в него, ему было насрать. Он даже не падал. Боже мой, какой кошмар. И э, он начал вести себя просто как э, какое-то животное, потому что они в него стреляли, стреляли, он все равно бросался на них, пытался их укусить. Какой-то кошмар, пытался укусить их. Какой ужас, что же это такое? Что происходит? А я при себя думаю, такой, Алиша, это зомби-апокалипсис, блядь. Ты что, не смотрела ни один, блять, ебущий фильм по этому дерьму? Почему люди во всех играх и фильмах про зомби-апокалипсис никогда не знают, что начался зомби-апокалипсис? Я говорю, слушай, ты успокойся. Иди сюда, приезжай домой, ничего не покупай, просто приезжай спокойно к нам на хату. И мы тут с тобой найдем, что делать. Вот. Алиша говорит: да, базара ноль. Базара ноль, говорит Алиша. Господи, господи, боже мой, что произошло? Какой кошмар. Может быть, где-то есть какая-то информация, связанная с этим несчастным случаем. Давайте же выясним, где можно найти информацию. Конечно же, в телевизоре, как большинство обывателей. Давайте посмотрим телек. Давайте с вами посмотрим телек. Очень круто сделано, Господи, мне очень нравится игра Братва. Серьезно, очень классно. Так, надеюсь, у меня контроллеры пропадать не будут. И тут что же нам говорят? Нам говорят, боже ты мой, какие жесткие новости у нас с вами на Biotech, как я понимаю, какая-то э, фабрика по производству биологического, там, не, не знаю, оружия, не оружия. А, там произошел взрыв и там пожар. И, короче говоря, ну, в общем, понимаете, да, к чему все это ведет? Конечно же, утечка жесткого вируса. И выскакивает вот это страшное сообщение, не пропадай контроллер, не надо, ты мне нужен. Ты мне нужен, братан. Куда ты делся? Спокойно. Останься со мной. Останься со мной. В общем, нам говорят, что в нашем районе, в нашей area, в, нашем, в нашей области, я не знаю, как вам нормально перевести, как я уже вам говорил, мой английский не самый лучший, короче говоря, какая-то болезнь, короче, вам надо сидеть дома, никуда не уходите, у чувачела, слава богу, звук из микрофона, его намного хуже, чем мой. По крайней мере, я на это очень надеюсь сильно, То что я сейчас полчаса потратил на настройку, ладно. В общем, нам, конечно же, объявляют, что все пиздец, короче, чуваки, сидите дома, не вылезайте, Иначе вам пизда, потому что это зомби-апокалипсис Если вы еще, конечно, не поняли Больше играйте в видеоигры, ребята Я вам всем советую почаще играть в видеоигры Смотреть фильмы ужасов Тогда в любой вот подобной ситуации вы прекрасно будете уже понимать Что нужно делать И, собственно, будете в безопасности В, каком, в, каком, в какой-то мере хотя бы вот. Короче, нам говорят, пожалуйста, избегайте э, людей, которые ведут себя подозрительно, и, короче, сидите на хате, лучше не вылазьте. Ну, а как же мы не можем никуда не вылазить, учитывая, что наша Алиша должна прийти? И нам надо ее, наверное, встретить где-то внизу. И забрать, насколько я понимаю. Господи, и тут начинаются выстрелы! Что же происходит? Но мы до сих пор не понимаем, что это зомби-апокалипсис Алиша слово звонит. Слово звонит, что же она нам скажет? Ты чё, ты внизу? Ты приехала? Слушай, я только что посмотрел новости, а там, он говорит, слушай, вообще-то меня не выпустили из хаты, меня закрыли в моих апартаментах, тут, а -а -а", я говорю, что, как же так, они что, что за херня, они заблокировали они вам выход, Хорошо. что за хрень? Там говорит, да, да, да, тут какой-то кошмар, говорят, что здесь какой-то карантин. И я до сих пор не понимаю, что это зомби апокалипсис, потому что я глупая девушка. Me, right? Ну, I'm ничего gone. страшного, I'm Алиша, right ничего страшного, моя дорогая Shit. любовь. Я, я приеду That's сейчас sure. к тебе, но It's я не sure. знаю, как открыть дверь. Она закрыта, понимаешь? Может быть, ты знаешь, где ключ? Она говорит, конечно, теперь я вспомнила, где ключ. Вначале я не помнила, но теперь я вспомнила. Давайте не будем обращать внимание на эту потому что игра все очень веселая. Она говорит, я убрала его вот в эту сумку. Э, вернее, ключ не ее, а его. Убрала. Да, она говорит, приезжай скорее. Боже мой, конечно, я сейчас приеду, не волнуйся, дорогая. Давайте обыщем сумочку. Э, когда вы обыскиваете какие-либо сумки, там, рюкзаки и так далее, это занимает определенное время. Которые, естественно, надо все это дерьмо учитывать. Э, так, ребятки, знаете, что я хочу сделать? Ничего вам показать одну вещь? Мы же настоящие рок н -ролчики. Как насчет взять на всякий случай с собой гитару. Если у нас там будет приятная обстановка, мы можем с вами попеть песни. Но что мы здесь видим? Мы здесь видим человека, сидящего в углу с красными глазами. Интересно, почему этого человека красные глаза? Мне, кстати, очень жалко, что нельзя вот так поиграть. Я думаю, господи. Тони, это ты, дружище. Тут какая-то жесткая хуйня происходит. Мне кажется, надо съебывать. Пойдем со мной, Тони! Тони молчит! Интересно, почему же Тони молчит? Я понятия не имею, ребята. Возможно, потому что он зомби. О, черт, он же зомби! Нет, ну он сюда еще не произносит слово зомби, хотя это было понятно с самого начала. Давайте мы немножечко помахаемся, Тони, как будто мы в каком-то ирландском пабе. Здравствуй, мой дорогой друг. Как ты себя чувствуешь? Нафис, сука, гитары поебальничку. Иди сюда. Иди, Тони. Ну что тебе не. Ну-ка погоди, ты еще живой? Ты че херешь, что ли, дружище? Прости, братан. Извини, дружище, ты как? К сожалению, трупаки э, не все можно обыскивать, то есть у Тони ничего нет. Чтобы брать какие-то вещи в рюкзак, вам нужно просто вот взять их, да, и занести руку назад и нажать на кнопку. Короче, давайте все быстренько обыщем и будем уже отсюда сваливать, наконец. Будем уже отсюда сваливать, потому что нам нужно забрать Алишу. Нашу любимую, хорошую, замечательную Алишу, которая ждет нас у себя на хате. Э, ну, вы же понимаете, что... Ладно, спойлерить не буду. Спойлерить не буду, но... Так, все, пистолет есть. Это есть. Зарядили. Ребят, я вот что думаю, а мы, кстати, можем убраться жестко на кухне? Тут беспорядок. Давайте его немножко приберем. Давайте хотя бы, как я на тусовках обычно делаю, просто по углам все заныкаем. И я думаю, будет неплохо. Будет хоть какой-то порядок, На осколки мы с вами не наступим. Ладно, хватит херней страдать. Давайте, ребят, делами заниматься, кстати говоря. Давайте на всякий случай, перед тем, как выйти, мы с вами какое-то оружие с вами. А чё он не берет его? Ага, возьмём. Ладно, что ж, давайте попробуем выйти. Давайте попробуем выйти из нашего замечательного... Ну-ка. Ух ты, твою мать! Ну, конечно же, здесь зомби, ребят. Кого мы здесь могли еще ожидать, как вы понимаете? Вы извините, что, наверное, картинка. Я просто тут как на сцене стою, а вас это не видно, как я двигаюсь. Так, ладно, дружище, давай, заходи, пообщаемся. Я тут с Тони уже поговорил. Ты, наверное, хочешь таких же тумаков? Нам, ребятка, главное от них пилюлей от этого парня не получить. Главное от этого парней получителей. На самом деле, мели драки. Почему я не стреляю с пистолета, ребят? Потому что я хочу сэкономить патроны, которые здесь не так много дается. Давай, иди сюда. Я немножко овладел локомошеном. Я надеюсь, я сейчас. Ах ты, пада! Вот как ты меня достаешь? Мне надо понять твой. Ах ты, блядь! Ах ты, блядь! Почему у меня не двигается персонаж? Блядь! Но он нам снял половину здоровья, вот этот красавчик. Его мы тоже обыскать не можем, к сожалению. Давайте, наконец, выйдем из апартаментов. Посмотрим, что нас здесь ждет. И здесь нас ждет просто картина постапокалипсиса. Что же здесь нас могло еще ждать? Забило. Так. Музычка начинается жестко играть. А, Блять, Эй, я думаю, ты уберешь его. А. Все, убрали. Давайте быстренько обыскивать всех, кто тут у нас остался. Господи, боже мой, да что мне там все мешается? Так что у нас здесь, давайте посмотрим. Я бы на самом деле, братва, давайте сразу, потому что у нас не полное было здоровье, я бы остерегался использовать оружие. Почему? Потому что оно, конечно, громко звучит и может привлечь кого-то. Вот этого парня, возможно, стоит грохнуть. Как вы думаете, как вы на это смотрите? Как вы на это смотрите? Давайте попробуем. Дружище! Все, теперь ты мне точно не причинишь никакого вреда, я просто хотел быть уверен. Ты прости, братан. Прости, но тебе все равно уже ничего больше не поможет. Продолжаем обыскивать, продолжаем обыскивать и находить полезные и нужные вещи. Я не знаю. Понимаете, оружие здесь, кстати говоря, может сломаться, ребят. Может сломаться оружие. Продолжаем обыскивать все, что тут есть, все, что мы видим. Ладно, вроде... Ага, стоп, подождите, Любое мили оружие забирайте. Я не знаю, насколько ограничено место у нас в рюкзаке, но у меня оно здесь так ни разу и не закончилось, если быть честным. Давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. Знаете, а вот здесь вот, ребятки... Давайте с вами пошмаляем. Конечно, я правой руке своей, учитывая, что у меня теряет ее вайф периодически, не очень доверяю в данном случае, но у нас, по-моему, с вами нет выбора, потому что вот здесь вот довольно-таки жестко может быть. Боже мой! Что ты делаешь, мадемуазель? Лысая мадемуазель, что вы делаете? Блин. Минус! Хедшот, бич! Какой я меткий, кстати говоря, в этой игре. Спокойно, дружище. Ха-ха-ха-ха! Знаешь почему? Потому что я практиковался много. Блять, руки не пропадайте, вы нужны мне. Так, братан, подойди поближе, потому что я не уверен, что с большого расстояния я по тебе попаду. Давайте по-ниггерски. Так, этот смотрите, в шлеме, он его так просто не возьмешь. Ну, лучше их поближе подпускать. Лучше их поближе подпускать, кстати говоря. <звы> я могу? Да, блядь. Все, минус, минус. Я не знаю, сколько осталось у нас в обойме... Боже мой, вы заколебали вы меня пропадать? Руки. Оставайтесь со мной, вы мне нужны еще очень сильно. Не знаю, сколько у нас в обойме еще патронов. А, их не так-то легко на самом деле а, перезаряжать. Вы должны взять обойму. И вытащить еще эту обойму. Я вот к этому не могу никак привыкнуть. Так, спокойно. Так, здесь нам вроде пока ничего не грозит. Давайте быстренько обучим вот этого парня. Братан, что у тебя интересно? Пожалуйста, дай мне что-нибудь интересное. Спасибо большое. Кто на нас сейчас винится? Вот эти вот два парня. Или даже кто-то еще? Так, а вы по одному же, правильно? Ребят, идите ко мне. У нас здесь много трупов, я надеюсь, они будут о, о них спотыкаться, и им будет сложно ко мне пройти, идите сюда, ребят. Братан, ты не очень хорошо выглядишь, но мне кажется, что... Блин, видите, я, видите, я ему прям лицо попадаю, но с первого раза они не дохнут. Так, оп. Братан, ты уже слишком близко подошел. Где-то три выстрела в голову надо ребятам в касках, чтобы они отъехали. Надо еще, мне кажется, считать количество зарядов в обойме. К сожалению, вообще нигде, нигде этого нету, довольно-таки, кстати говоря, реалистично. Стреляется прикольно, удобно, я думаю, со временем можно к этому привыкнуть. Если вы играете в VR, то, скорее всего, вы будете всех класть очень быстро. Так, вот этого парня надо обыскать. Сколько у нас здоровья? Так, никто не выходит? У меня там рука, чего что-то уперлась. Так, все, здоровье полное, братва. Нам уже не так страшно должно быть. Я вот эту хрень всегда ношу в руке, чтобы, если что, сразу перезарядиться. Это довольно-таки стрёмно. Довольно-таки стрёмно. И знаете, что я боюсь еще очень сильно? Стойте. Давайте попробуем постусить Хватай. Бегом. Бегом. Трое за мной. Ёб твою мать, это много. Это много, ребята. А из левой руки-то я так себе стреляю. Давайте возьмем в правую. Минус! Минус! Сколько у меня патронов в этом дерьме? Я не знаю. Мне хватит на вас всех. не хватит на вас всех. Спокойно. Есть У нас есть запасная обойма. Идите ко мне, твари! Идите ко мне, твари голодные! Я не знаю, сколько вас, но я всех вас порешаю. Ой, какая классная шапочка, братан! Короче, игру реально очень веселая. Я вам не советую зажимать, потому что патронов реально мало дается. Лучше аккуратненько, спокойненько, как с пистолетом. Здесь магазин или обойма, господи боже мой. Напишите в комментариях, магазин или обойма, кстати говоря. Напишите в комментах, что вы думаете. Они большие, то есть вам на больше намного хватит их, самих патронов. Э, э, э, э. Братан, здравствуй. Спокойно, ребят, спокойно. Какой-то жесткий бизнесмен тоже в зомби превратился. Сколько в этом трагедии? Сколько в этом трагедии, друзья мои? Так, давайте с вами осмотрим все таки эту комнатку. Здесь есть еще какие-то ребятки, которые могут причинить мне вред? Стоп, спокойно. Have... О, ну его нахер. Я боюсь, что. Пизду. Я боюсь, что, короче говоря, он прилечет в зомбей. Вот здесь нельзя сохраниться. Здесь нельзя сохраниться. Компьютер. Ну тебе, нельзя сохраниться? Нет, я уже пытался. Это не работает, ребят, к сожалению. Тут у нас один трубачок есть. Давайте его быстренько обыщем. Что у нас? Еще, ребят, одна. А, нашли мы с вами еще патронов, короче говоря, для, для автомата. Uh, знаете, я вам сразу тоже покажу, что можно держать автомат двумя руками, вот так вот модно целиться. Но если честно, когда у тебя в руках контроллеры, это очень сложно делать. Тогда она типа вроде меньше как дрожит, но uh, если честно, у меня не было проблем с АИМом здесь. Uh, даже когда я держал одной рукой. То есть у тебя, конечно, рука дрожит, но по-хорошему двумя руками даже сложнее целиться, но это лично мое мнение. Лично мое мнение. Так, сейчас будет мясо, давайте идите сюда, сволочи! Выходите, нам же не дадут туда пройти. Давайте, по одному, пожалуйста, не надо сразу все вместе, ребят, вас очень много. Так, еще, вы дадите мне выйти? Вы же не дадите мне выйти. Всех положил, ёб твою мать! Сосите, я, кстати говоря, еще ни разу всех не клал. Ну на этом демка заканчивается, как я и говорил, ребята, она очень-очень короткая, короткая. Вот моя хата, здесь она уже, видите, она уже заброшенная, здесь уже полный пиздец, вот это я взять не могу, к сожалению. Атмосферно, графика хорошая, управление удобное, короче говоря, очень мне нравится, братан, ты как там? Так, дружище? Я очень жду полную версию. Мне кажется, она будет очень веселой и классной. Хорошая замена шутеру, которая был про зомби перед этим, самая популярный резон Sunshine называется, собственно говоря. Я думаю, вот это даже пиже, почему-то мы ходили пустыне, там, в принципе, был такой обычный тир. А здесь вроде как уже больше похоже на какой-то такой реальный шутер. Поэтому буду ее очень ждать, ребятки. Вот, собственно, все, поделился я с вами тем, чем хотел. Спасибо большое за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте обязательно лайк. Напишите в комментах все, что хотите, писать в комментах. Я, наверное, пойду вытру под, потому что у меня все уже вспотело нахер в лице. В лице, на лице из-за вайва. Uh, все, спасибо вам большое, еще раз всем жесткий респект, до встречи на стримах и видосиках. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Йоу!